Дорогие телезрители, не переживайте, сейчас все каналы, все программы были переадресованы на первый канал. Сейчас мы находимся в прямом эфире, вещает Останкина. На данный момент ситуация с коронавирусом обостряется, люди планеты действительно переживают за свои жизни. И сейчас наш корреспондент Витисов Георгий напрямую из Синджунпиня, где вспыхнула эта болезнь, Георгий, пожалуйста, сообщите обстановку, как вирус, что там, слышно ли меня? Далек, я вас слышу. Сейчас я нахожусь в Китае. Здесь невероятное обострение вспышки коронавируса. Она, эта болезнь вспыхнула так неожиданно, что каждый первый китаец был заражен. Сейчас ученые прогнозируют, что через Буквально пару дней этим вирусом будет заражено более 70% всей планеты Земля. Воздушные массы этой болезни сейчас движутся в сторону России, и Америка тоже вскоре будет заражена. Передаю слово в студию. Спасибо, Георгий. И теперь, дорогие друзья, не выходите из дома, не кушайте еду, не пейте воду, потому что коронавирус действительно опасная вещь, может встречаться даже у вас в носу. Спасибо. Берегите себя своих близких. А сейчас программа Елены Машевой. Передаю слово в студию. примерно с таким выражением лица я смотрю блогеров и телеканалы, когда речь идет о коронавирусе. поэтому друзья всем привет меня зовут жора и сейчас хотел бы поговорить с вами на тему коронавируса, выразить свое мнение, рассказать вам что я думаю по этому поводу ну и вообще с вами хочу порассуждать. На эту тему значит смотрите когда начался весь этот хай по поводу коронавируса типа а, китай там зараженных миллиарды человек но ну, смотрите по данным умерло, по моему 17 человек ну там понятное дело увеличивается все это количество смертей но но, что я думаю по поводу Эболы. Какой это год был? 15-16, когда весь мир просто только о Эболе и говорил, что «А, «Африка, о господи, вся Африка заражена, от Африки пойдет в Америку, в Россию, в Европу, это, это Эбола, все умрут, конец света». Кто-нибудь сейчас про Эболу говорит? Скажите мне, пожалуйста. Да никто не говорит. Коронавирус — это то же самое. То же самое. И буквально через пару месяцев о нем все забудут, и все. Здесь этот хай пройдет. Кстати, вот я живу в городе Краснодаре, да, и сейчас у меня пошли байки по городу, что к нам приехал человек из Китая, мужчина. Его завернули в полиэтиленовый мешок сразу по приезду. И все, отвезли в какую-то больницу. Не помню. не кишечная что-то там. Ну, что-то такое, короче, лечить вот этот коронавирус. Вообще, я по поводу вот таких всех хайпов, да, думаю, что? Думаю то, что это делается специально, чтобы люди не самообразовывались. Ну, чисто как бы, смотрите, у меня есть э, два варианта, что это может быть и зачем это вели эти болезни, коронавирусы вот эти, чтобы люди о них говорили. Почему? Два варианта. Первый. Чтобы люди не занимались самообразованием, чтобы только и делали, что говорили с родственниками, с друзьями по поводу вирусов этих, кто где пукнул, заразился. Ну и, короче, все внимание направляется на проблему. То есть, чтобы люди были озадачены этой проблемой и находились в подвешенном состоянии, а что же делать. И вторая у меня есть, значит, мысль по поводу этого коронавируса В том, что по моим данным, по моим данным, я сам придумал В общем, Америка, как вы знаете, хочет дружить с Китаем А Китай с Америкой не хочет У них всякие терки, терки, терки Вы должны понимать, что китайский рынок, он... Широкий, он, он просто поставляет в весь мир свою продукцию До чего я додумался, вот сидел, сидел и додумался, что американцы таким образом решили сделать китайцам, как бы вот так вот наступить на китайцев Типа, если хотите с нами дружить, ну тогда смотрите, коронавирус нафиг Теперь вы не будете поставлять в весь мир свои товары, потому что у вас просто никто не будет заказывать Все будут бояться этого вируса, и все они будут у вас заказывать Соответственно, я согласен. Если все люди думают о коронавирусе, он у них ассоциируется с Китаем. Соответственно, зачем заказывать на Алиэкспресс какие-то товары, если можно заразиться коронавирусом? А какие у вас догадки? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Очень будет интересно почитать. А вообще, друзья, хочу вам сказать, не обращайте внимания на коронавирусы, на политику, на извержение вулкана на каких-нибудь островах. Вы все равно ничего не можете сделать. Самое главное, что нужно, это пропускать вот этот шум информативный, смешный СМИ мимо себя и просто учиться, читать, заниматься спортом, заниматься теми вещами, которые вас образовывают, от которых вы реально получите что-то. Опыт или невероятные ощущения классные. А ну, коронавирус, ну что мы можем сделать? Болезнь есть может быть и нету лекарства нету пока что если это все правда и мы заразимся ну извините меня заразимся значит значит так нужно вот я вообще сторонник того что если я не могу повлиять на коронавирус на это да зачем мне вообще заострять внимание если я могу почитать книгу вот спасибо большое что находитесь на моем канале если это видео первое которое вы увидели посмотрите пожалуйста Предыдущие мои видео может вам понравится, и жду вашей подписки на канал. Спасибо большое за просмотр, увидимся с вами в следующем ролике. Ставьте лайки и пока. Пока-пока.